дорогие друзья, интернет-пользователи и гости моего канала. С вами Заново я, Серый Кролик. Ну вот у нас произошло маленькое изменение в нашем поголовье. Мы одну крольчиху продали сукрольную. Получается, в настоящее время у нас здесь раз, два, три, четыре, пять. Бараниха, шестая крольчиха, это была седьмая. Мы седьмую продали. Ну, почему продали? Потому что нужно что? Денюшки, денюшки нужно что? Зарабатывать. Поэтому такая ситуация. Бараниху тоже, если кому нужно, отдам... А, не мое, да, держать барана. Так, так, так, акролов пока больше нету. У тех двух девочек все хорошо серебро. И Юлька еще знаете, что говорит? А, О, они черники, блин, они, они, они, они же не серебро, а у нас никто их не купит. Друзья, по поводу данных кроликов. Если вы держите серебро или держали, или будете держать, то явный признак такой породы: они крыльчат должны быть с детства быть черные. Давайте мы их взвесим, этих черных крыльчат. Это ну, выбрал какой бедный? Илька, 575 грамм. 574 угу. То есть хороший кролик, упитанный, на комбикорме. А, сразу же, друзья, чтобы вы не задавали вопросов по, э, чем кормлю, идем, смотрим. Подписчик город Бобрусь, домашний комбикорм. Друзья, спасибо кто знает тот поймет а, поэтому если у тебя целая такая бочка здесь килограмм 300 они сейчас все мне на комикорме немножко сверху сена Но результат я уверен что это очень хороший Оп. наша сегодняшняя задача взвесить наших кроликов которым три с половиной четыре месяца 7 Июня мы покупали на БелАгро Агра 2022 себе крольчиху полтавской серии бро э у заводчиков из э города Минска. Сейчас мы вот проверим. Ей сейчас три с половиной месяца без пару дней. Так, порошка. Миска побольше, конечно, для вас надо, наверное. Так, сидеть. <ш novels> вот минус 169 грамм, что я не вру. Вот минус 169 грамм, ставим тарелочку, то есть, ну, на нолике. Смотрим, 2460. Mm -hmm. Ну, могло быть немножко лучше, но, если с учетом есть, что сейчас 3,5 месяца, ну, может, там что-то было с кормом или еще где-то. С учетом того, что мы комбикорм начали давать недельки, 2, может, 4. ну, грубо говоря, практически месяц, да, практически месяц на этом комбикорме. Будем смотреть и анализировать. Но у нас она не одна, которую нужно нам еще проверить. У меня здесь вот сидят девочки для себя. Потому что сразу так просто избавиться от кроликов. То есть все, у меня только будут породистые кролики. Конечно, я не могу. Так, минус 168 грамм. Так, Санта, тише, тише. Девочка 2,600. 2,600. Угу. Им тоже 3,5 месяца. Деть. Ну деть, они такие объемности два пятьсот шестьдесят. Будете Ой, так красиво. Два пятьсот, давай, давай, давай. давай. Плюс-минус. Почти все одинаковые. Так, вот это самое интересное. Да? Это те были из одного гнезда, это было из другого гнезда. Мамка была, между прочим, НЗБ-шика. Уши, уши, видите, коротенькие. Тише, тише, тише, тише, тише. Ей 4 месяца. Ввешиваем Три. Три, ноль Чуть-чуть. Я хочу, чтобы было три двести. После этого мы запустим ее стабильно в работу. Поэтому еще немножко нам посидит на комбикорме, и, дай Боже, будет все у нас хорошо. Почему не 4 килограмма, не три с половиной? Потому что они, грубо говоря, два месяца сидели без корма. Два, а то два с половиной месяца стабильно. Когда я приезжаю к кролиководам, они всегда достают кроликов, показывают. Вот чистота, уход угу. – это один из тех компонентов, да. которые сразу же, сразу же бросается для Дальше нужно еще взвесить, знаете, кого? Мне интересно, наше поместное серебро, которое случайно-случайно выскочило в хозяйство. Где ну, оно? Вот Дальше. Она. Ага. Вот оно. С рыжиком. Давайте сначала оценим ее визуально. Оно, ну, все, скажем, вообще... разом, больше все серебреет. Серебрит. Серебрит. Точно. А, как лягушка поверхность, неудобная для кролика. Белка летяга, лапы в да, ну Такое существо получилось. Ой, ну это вообще просто. А -а -а. С... Мы вас весим, дамочка. Это девочка, между прочим. Ой, почему глаз... у нас в хозяйстве получилось процентов 80 девочек. Вот здесь вот крыльчат, ну, это неплохо процентов 80 девочек. Ну, если мы как работаем на мясо, э, 2,25. 2, 2 килограмма 25 грамм. Белка летя. Морда тоже как Спокойная вот... Спокойная такая. У Полтавии. Но а, мама обыкновенная, папа был обыкновенный. Почему так выскочила? Неизвестно. Расщепление генов, скорее всего. Бывает Ой. такое. Так, так, так. Ну и попробуем еще у меня здесь вот есть. Здесь вот такие. А, если вы помните, друзья, болел у меня один кролик. Мокрец был у него. О, лохматое чудовище. Uh -huh. У этого кролика был мокрец? Нет. Все прошло? там не видно ни у кого. Я тоже посмотрела, всё, что все нормально. Всё... Не определишь да, хоть... Где там прошло. что у кого было? Все чисто. Тут, наверное, тут я никого не буду сейчас сегодня взвешивать. Тут такого ничего не интересного. Ну, по то, хозяйству. Что, мы... То, что хотел показать. Да, по хозяйству мы весел. могли понять, что если вот у вас нет полностяного доступа к комбикорму, конечно, с этим привес набрать очень сложно. Зерно вы сами, друзья, все видели. Они выгребают частично, оно прорастает, и потом геморрой даже это чистить. Плюс потери естественно в виде денег, потому что зерно мы покупаем, а в итоге ничего от этого не получаем. Поэтому комбикорм, в Африке комбикорм. Но достать сложно очень хороший. Или он очень дорогой, при этом вы кроликом с кроликами пойдете в минус, если не будет у вас быто. Или же вы их просто потратите и все, и не будет у вас больше никаких кроликов. По поводу помещения, немножко осталось доделать, купили самолетов, то что если сегодня даст Боже сил и здоровья, мы немножко тут подтянем, чтобы немножко было у нас красивее. Но в помещении плюс всего лишь 20, комфортно, на улице в тени 34. Ну, можно оценить, и на фрунце будет больше. Так что понемножку мы развиваемся, что-то продаем, что-то покупаем, что-то случаем. Я надеюсь, здесь не самый худший вариант по кролиководству. Конечно, ориентироваться на меня не стоит. Смотрите сами себя, на себя и цените свою голову, как это говорится. Всем пока, друзья. Всем счастья, здоровья. Семейного благополучия. Мирное небо над головой. Всем пока.